Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, и в сегодняшнем видео я хотел бы вам показать топ самых полезных комбинаций клавиш, при сочетании с которыми редактирование мышки становится очень быстрым в разных задачах, в разных ситуациях, но в таких, которые, с которыми вы встречаетесь в ложике каждый день. Про них многие спрашивают, многие мучаются, и даже судя по тому, что люди более опытные знающие в нашем телеграм-чате отвечают вот тем, кто еще не освоил эти навыки, я понимаю, что все равно не все, даже опытные, знают вот эти фишки, вот эти быстрые комбинации, а это очень сильно ускоряет работу. Я прям искренне э, вам рекомендую их освоить и внести в свой обиход ежедневный, потому что это очень ускорит вашу работу. Так, давайте по порядку. Сперва поговорим о работе с аудиорегионами, а потом поговорим про MIDI. Итак, часто задан вопрос. Что делать с фейдами? Ну, сразу, конечно же, фейды у нас можно здесь вбивать в виде значений Можно специальный fade tool выбирать Вот у нас есть fade tool Мы берем его, выбираем и с помощью него там рисуем фейды Но это очень неудобно То есть это нужно выбирать другой инструмент, что-то еще придумывать Зачем мне это нужно, когда есть замечательное сочетание клавиш Ctrl-Shift, я их просто зажимаю и провожу мышкой вот так вот по границе региона. И у меня создается фейд. Дальше, удерживая Ctrl-Shift, я могу этот фейд тянуть. И э, как ты там. И могу его вообще, в принципе, убрать. То есть это очень удобно. Могу также сделать фейт, То есть я могу э, здесь разрезать... Давайте выберем здесь Market Tool. Могу здесь разрезать наш регион. И на его границе просто зажать Ctrl-Shift, протянуть мышкой, и у меня создается фейт. Вот. при этом потом его подредактировать Как-то стянуть, то есть все я делаю с зажатыми Ctrl-Shift э, Клавишами и при этом мышкой, то есть мне не нужно Никуда ничего переключаться, я все делаю Вот обычным своим указателем То есть это довольно удобно Дальше, если я сделаю фейд и нажму опять же Ctrl-Shift посередине я могу э, Менять Кривизну этого фейда Автоматизация, то же самое То есть я создаю, например, какую-то Там кривую И хочу, чтобы у меня здесь она была неровная, да, то есть нелинейная. Опять же, многие, даже профессионалы, советуют, ну вот выбираешь Curve Tool, да, допустим, у нас здесь есть она, э и ею пользуешься. То есть у нас есть Fade Tool, у нас здесь есть вот Automation Select Tool, Automation Curve Tool, то есть это все очень удобно. То есть вот я сейчас выбрал э Curve Tool, и только сейчас, вот нажимая Command, я могу вот как-то что-то делать. Опять же, нам это не подходит. Возвращаем Market Tool. Используем наш поинтер, нажимаем опять же Ctrl-Shift, все, вот мы меняем э, кривую. То есть, опять же, создаю новые точки, не переключаясь ни в какой другой инструмент, Ctrl-Shift, быстренько подправил, опять дальше редактирую. То есть, очень удобно. Дальше, здесь опять же есть у нас Auto, Automation Select Tool, то есть, это специальный тул для выбора э, вот этих точек автоматизации. Зачем? Это тоже неудобно. Я просто нажимаю Shift, Выделяю мышкой, все, выделил нужные мне точки и как-то там отредактировал. То есть вот Shift зажал, опять выделил и что-то поменял. То есть гораздо это удобнее, чем использовать вот эти вот все инструменты и что-то здесь делать. Дальше, если я хочу переименовать регион, опять же у нас здесь есть специальный для этого тул, у нас здесь есть Text Tool, да, это неудобно. Я просто нажимаю Shift N и вбиваю название, например, Пиано Куплет, да, допустим. Здесь я вбиваю, нажимаю пиана, кorus. Все, я проименовал мои вот эти регионы, и мне теперь гораздо удобнее ориентироваться, и не нужно никуда ничего переключаться. То есть очень удобно, очень рекомендую. Ну, соответственно, ножницы я тоже не пользуюсь, как вы знаете, я пользуюсь маркетулом, я нажимаю просто команды, он у меня назначен на команды, просто два раза кликаю, куда мне надо, либо просто выделяю нужную зону, обрезаю и так далее можно выделить и просто скопировать и так далее то есть очень удобно не нужны никакие вот эти вот инструменты переключения и так далее то есть все большинство из того что здесь есть можно сделать просто используя горячие клавиши вот эти самые либо Ctrl shift либо просто shift и э, редактировать собственно на лету вот эти все нюансы то есть такие как фейды и так далее. Что еще мы можем с аудио сделать? Еще есть у нас замечательный здесь Flex Tool. То есть если я его выберу, то я могу растягивать файл. Опять же, зачем мне это нужно, когда у меня есть горячая клавиша Option? Я ее просто зажимаю, навожу на нижний угол региона и спокойно тяну его насколько мне нужно. Ну, из-за того, что это Apple Loops, у меня сейчас здесь это сделать не получится. Но ну, давайте я сейчас быстро включу э, Flex вот, теперь это будет работать. То есть я просто беру и растягиваю. Все. То есть. Нажимаю Option, тяну. Как мне надо, все, растянулось. Могу также стянуть. Не нужно никакие флекс не нужно ничего переключать. То есть, вот таким образом можно очень легко работать с аудио, редактировать его, растягивать, сжимать, создавать фейды, прописывать автоматизацию, и так далее. То есть, думаю, с этим понятно.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 То есть, если я буду просто вот здесь фейдер двигать, то он у меня, соответственно, будет их с одним отступом, да, относительно менять, больше-меньше, да. Но я хочу их сделать одинаковыми velocity Я просто зажимаю комбинацию клавиш Shift-Option и затяну за этот фейдер. И вот это velocity становится абсолютно одинаковой для всех нот. Важно именно удерживать эту комбинацию, пока не отпустил мышку. То есть, я отпускаю, все, у меня единая velocity для всех нот. То же самое касается длины. То есть, я вот если так их меняю, то длина как бы меняется от относительно границ если я зажимаю common shift option shift точнее вот у меня длина нот концовки нот выровнялись ровно то есть они были кривые стали вот ровные э, снятия то есть это очень удобно рекомендую этим прям вот активно пользоваться дальше что я еще могу быстрое транспонирование просто зажимаю option и могу стрелками вверх-вниз двигать аккорд могу зажать option shift и опять же стрелочка вверх на октаву выше. То есть тоже очень-очень-очень удобно. Еще очень полезная комбинация бывает такое, что давайте я сейчас сделаю, например, разную Velocity. Я, например, хочу э, увеличить Velocity этого аккорда до тех пор, чтобы, например, у меня вот эта нота стала довольно громкой. То есть ну, сейчас я покажу пример. Вот смотрите, если я сейчас буду просто увеличивать здесь Velocity, то видите, у меня доходит до какого-то уровня и дальше не идет. Потому что вот эта самая громкая нота, она у меня упирается в максимальный предел 127, и нижняя ноты уже и некуда идти, потому что опять же у нас сохраняется вот эта относительная разница. То есть вот, все, уперлось, дальше не идет. Если я хочу продолжить, то есть оставить вот эту ноту в пределе и также увеличить остальные до предела, то я просто могу зажать Option и тянуть вот этот слайдер тяну тяну тяну пока каждая нота не дойдет до максимума то есть видите могу обратно опять же откатиться но правда у нас уже сбивается вот это относительный отступ а, то есть опять же это бывает полезно когда у вас одна нота довольно громкая но вы хотите остальные подтянуть вы просто выделяете аккорд и зажимаете Option и тянете чуть-чуть фейдер до тех пор пока вот там допустим вот так вот вы не подняли остальные ноты то есть это довольно удобно а, таким же образом можно пользоваться там и другими параметрами да то есть комбинация опять же shift option они позволяют вот так вот объединять а, какую-то какое-то редактирование то есть будь то по длине нот по velocity и тому подобное то есть вот такие комбинации, очень полезные, очень удобные. Рекомендую ими пользоваться, если вы про них не знали. Вот Меня лично они спасают просто постоянно, каждый день в работе, в редакторской. Поэтому пользуйтесь, пишите в комментариях, о каких комбинациях вы знали, какими вы пользовались, какие для вас были открытием. Также задавайте ваши вопросы в нашем телеграм-чате обязательно, я всегда с удовольствием на них там отвечаю, а самое интересное, выношу вот такие видео-ответы и записываю здесь на нашем канале Logic Pro Help, поэтому подписывайтесь на канал Logic Pro Help, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а с вами был Дмитрий Урсул, я вам желаю успехов в творчестве, увидимся с вами в следующих видео, всем пока!